Так, слушайте, давайте расспросим, может подслушать что-то можно. Кинт болтливые бабы, э, женщины. Вот беда с этими бабами, <свистит> женщинами. Окей, ребята, привет. Продолжаем с вами Ой, проходить третьего ведьмака. Ну, ну, Хоть не перебивать, я говорю. А, я знаю, вы этого ждали. <свистит> я знаю. А вы ждали третьего ведьмака? Ну, на самом деле я не знаю, ждали вы или нет. Но в любом случае продолжаем сегодня играть. Нам с вами нужно сегодня определиться, куда мы пойдем, потому что у нас есть как охота на ведьму, так и кровавый барон, так и дикое сердце Кстати, начнем с него, потому что я в этом же месте нахожусь, сейчас мы быстренько с вами его выполним и пойдем по квесту, наверное, охота на ведьму Сначала начнем с тиремец а другой... Я ищу Неллина, охотника Ты его нашел, чего тебе? Я ведьмак, насчет объявления. Когда ты последний раз видел жену? Пять дней назад, на рассвете. Я выходил на охоту, а она спала. Когда я вернулся, ее уже не было. Ты не заметил ничего подозрительного? Может, она странно себя вела? Нет. Она веселая была, улыбалась, как всегда. Она не сбежала, если ты об этом ну, область поиска <laughs> не сузилась. Она отправилась в соседнюю деревню и забыла предупредить? Нет. Моя сестра никогда не пропадала так надолго. Вы пробовали ее искать? Мы спрашивали в деревне, но ее никто не видел. Должно быть, она вышла, когда все спали. А я сколько раз говорила, чтобы она одна не ходила, никогда она меня не слушала. Мы с мужиками прочесали лес. Не следа. Ну, вообще.. Лучше давай я тоже взгляну, я на всех случай. Я смотрю в лесу, может вы что-то пропустили. Поспрашиваю еще людей. Она тут с кем-нибудь дружила? Ганя была, то есть она и есть, скорее скрытная. Иногда за детьми кузнеца приглядывала, а в деревне больше всего с Гленной сошлась, с женой мясника. Спасибо, попробую ее найти, но ничего не обещаю. Ну хорошо, давай попробуем, пройдемте сначала... Пройдемте. Будьте добры, пройдемте. А, пройдем сначала к... Г... Гленна ее зовут, да? Надо будет еще, кстати, зайти к кузнецу уже после того, как мы с ним поговорим, потому что... Мечи по -по -по починить Здравствуй, надо. Ты Глена? Я. У меня на продаже только хрящики и шпик, но придется обождать, пока я все разделаю. Да, давай мясника. Сударь, да какой он там мясник? Ой, когда-то, когда мы еще под Новиградом жили Можно было и так сказать А теперь он павшую скотину разделывает Пусть и всегда на суп пригодятся Ну, берете что-нибудь? Не, я не по этому вопросу На самом деле я хотел поговорить про Гану. Вы, кажется, дружили Она заходила, бывало, поболтать В последнее время у нее все было в порядке Не знаешь, куда она могла пропасть? М да нет, она веселая была, как всегда. По-моему, так ее волки сожрали. последнее время по ночам только и слышно, что волчьевой. Даже бароновые люди стали нам меньше докучать, потому как волков боятся. Она, небось, в лес зашла подальше, ну, за грибами, может. Вот на нее зверюги и напали. Ну, пока что это больше все похоже Спасибо, на правда. Будь здорова. Я даже не, на самом деле не вижу смысла даже общаться с кузнецом, но, в принципе, ладно, давайте. Может, нам что-то полезное расскажет. Ну и меч. Мой тетя тоже такие делает. Можно потрогать? Не надо. Лучше не надо. надо. Он очень острый. Я хочу поговорить с твоим папой. Когда-то я ковал мечи, а теперь все больше косы до да матриги. Если хотите хорошее оружие, лучше езжайте в Новиград. Ну, мы туда заедем обязательно. Там есть, да. Я хотел спросить про Говорят, она иногда присматривала за твоими детьми. А, тетя Ганя. Ты знаешь, где она? Нет, потому я к вам и пришел. Может, она вам говорила, что куда-нибудь собирается или еще что? Mm, говорила, что надо есть брюку чтобы зубы были крепкими. Ну, это она молодец. А я видел, как она в лес пошла какой-то другой тетей. Я тогда вышел за хату, чтобы синик не мочить. Уже почти светло было. В лес? Тогда больше нет ее. Почему? В округе стая волков завелась. Никто из деревни в лес не заходит. Один только Нэлен не боится, но так ведь он охотник. А вот это уже подозрительно. Ты не присматривался к той другой женщине? Знаешь, кто это был? Нет, она впереди шла, я ее не видел. Ну ладно, спасибо. рано разберемся уже сами. Так, давай я с тобой поговорю. Почини мне меч, пожалуйста, у меня все поломано. Просто, кстати, а у него есть, черти. Не хватает денег на починку меча? Ты что гонишь? 77,90... Ты, ты охренел, что ли? А вы еще и жалуетесь, что у вас денег не хватает, Вилли. Не вы охренели совсем? Это чистой воды грабеж. Не, Ладно, я сейчас какой-нибудь хлам продам. О, вот, например. Блядь, что я продал? А, ладно. Ладно, ничего такого не продал полезно. Так, давайте, погнали... А, все снаряжение хера починил, консоль зачем-то открыл, ну что человек такой, а? Удачи! Ладно, погнали, короче, в лес, нам нужно зайти, надо посмотреть, что вообще там, может, следы какие найдем? найдём? От Ганны. Ганны. Две одинаковые модельки девочки, вы заметили? Щи из лопуха. Здорово, ребята. Я ваших там товарищей в Харшме порубил, вы не обижаетесь на меня? Кстати, хата ворожея, но нам сюда пока не надо да? Так, ну тут, собственно, не очень далеко Мы с вами почти уже добрались Сейчас надо будет поискать какие-нибудь следы Я думаю, мы найдем что-нибудь обязательно Все-таки у Неллина Ведьмачева чуть я нет Только не говорите, пожалуйста, что мне сейчас придется с волками драться Искренне не хочу это делать Ненавижу этих тварей Придется, Бля Тихо, тихо Блин, я все время хочу, короче, юзануть вихрь Но у меня же его пока нет Ну ладно, это, был, это было легко Ведьмак Что ты здесь делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку Я хочу тебя попросить Перестань искать Ганну Будь она жива, давно бы вернулась Я дам тебе два раза постолько, сколько обещал Неллин. Только скажи ему, что Ганна умерла Ты не хочешь знать, что с ней стало? Мне незачем себя обманывать, ведьмак И здесь, в Велине, если кто-то пропадает на такой долгий срок, то уже не возвращается Ганна наверняка умерла Я хочу, чтобы Нелин примирился с этим И начал жить заново А, ну понятно Хочешь... <смех> отбить у сестры жилья хамая просьба обычно люди хотят любой ценой узнать что стало с их близкими а что мне это даст сестры мне не вернуть а кроме неллина никого из близких у меня не осталось я не хочу и его потерять а ведь он не успокоится пока Загану не отомстит даже если у него вся жизнь на это уйдет жалко мужика Жалко пацана. Нет, я, я найду ее, я не привык так делать. Мне очень жаль, но я не привык бросать работу. Ну вот, да. Правду о вас ведьмаках говорят. Нет у вас сердца. Вечно одно и то же, кто-то вечно чем-то недоволен. Помогаешь людям, помогаешь, а они все равно, да. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Это, скорее всего, сделал не человек. Так, давай посмотрим. А, раны резаны, как от длинных когтей. А здесь вырваны куски мяса. Mm -hmm. Ну, пока нам это ничего не дает. Объективно. Нравится интересно. Следы когтей очень глубокие. Так, ну пойдем. Давно, кстати, в Ведьмака не играл. Ну, где-то около двух недель видосы не выходили. В принципе, не, не только по Ведьмаку. В принципе, давно не выходили. У меня сейчас довольно много дел. Плюс есть кое-какие проблемы, которые решить надо. Запах разлагающегося тела. И повсюду кровь. Ну это да, она. Будь это Гана. Он буквально разорвал ее на куски. Или соскучился, успел. Надо быть успел соскучиться по Ведьмаку, на самом деле, вот серьезно. Вот особенно, знаете, когда вы играете. Всю свою жизнь на средневысоких настройках в 40 5-50 FPS и резко пересаживайтесь на максималке в 60-70 это вообще просто. Зараза! Он забрался на дерево, я туда не залезу. Да Он, ладно меня, тебе. еще что есть. Ты недооцениваешь свои способности. Филок шерсти. Да, не мылась, эта тварь уже очень давно. Так, ну знаешь, как гончие будем. Погнали по запаху. Я думаю, мы сейчас с вами быстренько найдем. Нужная нам местность, нужную нам округу, туда, куда нас этот запах приведет. Ну, нам логово, наверное, его найти надо, в любом случае, он уже туда ночью возвращается. То есть, типа, найдем логово, найдем волкала, волкалака, да, волкалака. Так, он здесь спустился на землю, да? Штык Разорвано, но следов крови не видно. Зачем сдирать одежду и бросать ее в лесу? Не задавай вопросов, Геральт. Похоже на охотничью стоянку. Угу. А разрушение предметов, которые можно, мне это вот интересно. А зачем мне показывают? А да? Объект можно взорвать бомбой. Вот этого, кстати, я не знал. Видимо, все время пропускал. Картеч. Будьте осторожны, попадитесь под осколки. Я просто не понимаю, почему у меня выскакивает обучение. Я же его отключил. Ну, а мы, как истинный Геральт из Риви, видимо, Гервант из Лирии будем собирать все, что под руку вообще попадается. Извините, ребята, те, кто здесь живет. нужен ключ, понятно. Заметки. Интересно, кто их писал. Я тот, кто я. есть этого. Я не изменить не в силах. Рубаки, сотканные собачьи петрушки эликсиры и эликсиры слез девственницы помогают в бабушкиных сказках, но они мне не помогут. Пора с этим смириться. Любовь в Ганны и железная дисциплина дают результаты. Главное не забывать прятаться в лесу перед восходом полной луны. Уйти их можно дальше от людей, подальше от Ганны. Приступы приходят и уходят. Я прихожу в себя и с израненными руками и вкусом крови во рту. Ничего не помню, может быть оно и к лучшему. Убивать добычу стрелой из лука это одно, орвать ее клыками и когтями. Но здесь глубоко в лесную чаще я не причиню вреда людям. Милостивая милитария. Берегите лучшихся в этом лесу. Ликантропи. Как я понял. <ф> ну, кого я обманываю? Как я знаю, это Неллин у нас. Так, Мишка. Эй, Мишка. Come to my шишка, Мишка. А, слушай, это неплохо. Так-то. Да твою мать, нифига себе, ты бьешь. Так на тебя же должен действовать, игни. Она почему? Так я думаю, к бою, к бою с волколаком мне придется подготовиться как-то основательно. Едва а высохло. Его сюда притащили. Интересно, откуда. Кого сюда притащили? Ты ч? Ой. Извиняюсь Так, сейчас надо выпить эликсиров Так, чтобы я восстановился чуть-чуть Сейчас все равно день, он сюда не придет Но от этого не легче М Не, есть сырое мясо, это, конечно, вообще Балдюш Я не знаю, видно вам что-то или нет Но посмотрим, короче говоря Так, что у нас тут? Волкобой так, угу, железная руда, понятно. О, сундуки. Ну, тут, в принципе-то, ничего полезного особо нет. Я так понимаю, мне здесь надо просто встать сейчас и ждать. Ну да, дождаться ночи. В общем, желательно встать так, чтобы, когда он придет, чтобы я был готов. Нет алкогеста. Ты что, охренел? В смысле нет алкогеста? У меня еще и алкоголя нету. Слушайте, я ничего не хочу сказать, но, по-моему, все очень плохо. Я не знаю. Так, мутаген. А, че у нас там в бестиарии говорит? Спасибо. Говорится про волколаков. Мне надо посмотреть, какой... Может, у меня эликсир там против него использовать А проклятых у меня здесь еще нет. Ну да. Вон он пришел. сейчас я буду так страдать, вы себе представите, не Тихо, спокойно Ну что такое-то, а? Ты там это, падла, лечиться не смей, понял? Да капец, он бьет! Слушайте, мне походу хана здесь Вам не кажется? Тут вообще эти твари, блин Волки Он ле... Ты... Стой, падла Остановись. Да баный брод, ну не конец, Геральт Я его реген подбил. Я подбил его реген, все хорошо. Но это было, я бы сказал, непросто нифига. Нормально я вообще делал, ты что и что? -то... С ума сошла. Отойди, он опасен. Не для меня. Это Мелин. Ликантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь. Я его люблю. Он почти уже был мой, и тут объявился ты. Уходи. Оставь нас. Что ты несешь? Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты... Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал Ганну. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец... Мы были бы вместе. Его спросить забыли, ты да? Привела ее сюда. В ту ночь. Я проснулся у пещеры, и во рту у меня был вкус человеческой крови. Теперь я понимаю. Я сделала это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Типичная история про люскую алчность. Вообще она заслуживает, ну ладно, нет. Больше никого не убьешь. Нет, не трогай его. Убирайся отсюда, быстро, пока я не передумал. Иди! Хорош лечиться! Да просто... Жаль, что все так кончилось. Ну, я согласен. Все могло быть намного лучше. Ключ Неллина, свина Волколака и Мутаген. Ну, хотя бы так, слушайте. мне. Меня... А, я не могу остановить запас эликсиров. У меня нет нифига. Мне очень интересно, а как я это... Как я жить-то собираюсь? У меня даже спирта нету, чтобы... Эликсиров остановить. Маргарита, Маргарита. Ритка, Ритка, Маргаритка. Ну, что ты вот. Так, охотничьи штаны нашел, Они хуже моих. Мне кажется... Да... О, у меня три... Чё? Вы видели это? У меня три очка навыка. Я тут их не использую. Дебил. А, короче, рассказываю, что у меня будет за билд. Я прокачаю вот это вот все дело. Уклонение. память тела. Вихрь обязательно я вкачаю. И у меня будет... Вообще у меня обычно две перки типа стоят. Ну, три ячейки, шесть ячеек. Суммарно заполнено красными. Пять, потому что одна на синий идет. И где-то около трех или четырех или шести заполнены зеленые, Так что... Ну, может здесь что-нибудь еще сделаем, посмотрим. К защитным да? Понятно, да. Хорошо. Там еще навык есть, который здоровье увеличивает. Ладно, побежали. Куда нам нужно? Нам нужно в деревью... В деревью. В деревью, да. В деревню подлезь я. А нам нужно... Сейчас что милого поскреплю. Вы же извините мне, пожалуйста. Так, ну отсюда можно, кстати, двинуть сразу к маркерам. Мы так это и сделаем. Сейчас через большие сучи поедем. Там еще, кстати, есть этот... Неха вопросы. По нему надо сходить. Я так понимаю, это, это как бы логово бандитов? Либо какие-нибудь утопцы и херопцы? Ну, мне кажется, это логово бандитов. Сейчас посмотрим. А, ну да, это логово бандитов, 100%, я помню. Блин, много их. Не-не-не, в уголочек себя за, за, э, Загнать не дам! Ты там это, перестань там, слышишь? Прекрати там быстро! А чем ты защищаешься? Ты же даже оружие не вытащил! О, алкогест есть, пацаны! Пацаны, алкагест нашел. Правда, теперь у меня его больше нет. Так, что тут у нас есть? Давай посмотрим. Вообще, не зря ли я тут с ними дрался? Ну, кстати, не зря. Укрепленная кожа это вещь полезная. Ладно, давай, сейчас погнали. Деревню под лезь и будем ведьму искать. Даже не так страшен, черт, как его молюют. Так, что мне, кстати, по заданиям? Угу. Понятно. Ну давай, может по дороге какие-нибудь еще квестики найдем. Ну сейчас, короче, по, по этой серии, наверное, пойдем по охоте... по охоте на ведьму. На дополнительные квесты мы еще с вами серии кучу выделим, я уверен. Нам тут будет придется ходить по всему велену, что-то открывать. Помоги, старушки. Деточка. Эта ташка бледнела от голода. Помоги старой слабой женщине. Что случилось? Ночью безбожники часовенку верно милосердной разорили, чтобы им пусто было. Починить надобно на часовенку, иначе верно обидеться. Коровы падут, у ребятишек бородавки вылезут, собаки запаршивеют. Ну это страшно, реально. и бородавки? Звучит серьезно. Я тебе помогу.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 А тут везде близко. Поки тебя направят. Гераль, ты не можешь просто взять, забить на поиски цири и пойти по дополнительным квестам. Почему? Потому. Так, а это у нас что за деревня? Похоже на Залипье, но я не уверен. Подожди секунду. А, это... Большие случаи я здесь уже был. Ладно, я, короче, пойду по, по начертному маршруту, правда он все время меняется, и я не, не, не могу понять, куда мне ехать. Нет. Нет, нет, нет, ну... О! Чё? Чё, блядь? Вы видели это? Ты что скотина, охренел? Так, Плотвичка, ускорься по-братски, это невозможно уже просто. Ну какой же ты, блин, медленный... Я ненавижу этот конный бой, это просто самое ублюдское, что здесь есть в этой жизни. Как ты не попал, объясни! Он... Слушайте, идите в жопу Короче Сори, смотри, смотри, этот кретиноид за мной бежит Хорошо, давай Во, проще реально так Вот проще так, я не могу, этот конный бой это самое ужасное чудеси вообще. Дебилы ну, просто дебилы. Ну, все, погнали. Думаю, вечно что-то отвлекаемся. В итоге до квестов так и не добираемся. Ну, как обычно. Отвлекаемся, добираемся. Ой. Отвлекаемся. Не добираемся. У -у -у. Так, доска объявлений, кстати. <смех> К ведьме в гости Так, загадочные сны Понятно, не ешьте... Ко... Эм, я не собирался Ограбили кладовку Розалька Ванжей, зависит мне ходить Когда да, А-а-а а, вот, заказ лишачих. кстати, сиди тихо, когда темно, я понял Лили, лишачих там 10 уровня, если мы сейчас пойдем, мы будем страдать, умирать И просто нам будет больно в ноге, ну поняли Так, слушайте, давайте расспросим, может подслушать что-то можно Кинтист, болтливые бабы, э, женщины <с crypto> Извиняюсь да Чего уставился? Ты взяла немного. Ходит такой, Может, от шкуки бедных людей ходить? беспокоит. Как идти-то? А по тропинке вдоль пруда и дальше до одинокого камня. Обойдешь его и поворачивай направо в лес, а потом только прямо. Как заметишь в лесу брошенную телегу, это тебе будет знак, что идешь куда надо. А, ладно. Ведьму я как-нибудь найду. Ты у нас Геральт вообще привлекаешь к себе ну ты же, ну, ты же привлекательный ладно пойдем пруту деревни найти мы его нашли вот он вон одинокий камень она сказала направо направо есть. это теперь направо и до а, отлично блин вы слышите это что это может быть она... я ненавижу их я просто ненавижу этих нахеров. Кто смотрел третью, вторую или, там, или первую серию, я их не помню, тот поймёт, понимает, почему. Они, дамаг... Они дамажут просто как твари. Хотя у меня, наверное, просто броня хреновая. Наиболее вероятный вариант вообще. Так, ну вот здесь дом ведьмы. Хорошо хоть не дорога из сладостей.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 <laughs> ладно. Вот, разъярилась, сука такая. Мужика и надобно. <laughs> ладно. Есть кто дома? Да нет, чуть тебя не встречают. Рецепт туши для ресниц. Так, ладно. Давай посмотрим. Обычная мазь, ничего особенного. О, свечка. Обычная свечка. Так, у нее тут кладовочка есть, можно да, я делась. загляну, я подсяду Я надеюсь, ты не обидишься, у я повешен. О, яд кстати, взял. О да, спирт взял. Так что он такой, да не да не свечку, ну Геральт. Она собрала неплохую библиотеку. Ну, пойдет, в принципе, он так. Письмо к Александеру. Любимый, пишу тебе, что, вы, что потому что ты верно думаешь, что я все еще сержусь. Но ты же знаешь, глупенький, что я не держу долго зла. Я тебя уже простила. А все из-за твоей скрытности. Что странного, в том, что мне интересны твои исследования мир моровой язвы. Мне так нравится смотреть, как ты работаешь в своей башне. Прошу тебя, не отказывай мне в маленьком удовольствии, раз уж хоть не хочешь рассказать мне о своей работе. Если ты не, не нужен все раду завтра вечером, приходи, и венца, поболтаем, а потом кто знает. Твоя к. Твояк. твоек. Часто в встретишь такие побрикушки. Так сейчас столом поскорей, погодите. А. Да, надо присесть, поудобнее. У него сильная аура. Это артефакт или? Так вот, куда она исчезла? А, а что так потемнело? Так-так. А здесь мило. Ну кстати, да, неплохо. Мне было любопытно, как быстро ты разберешься, Геральт. Я наверху. Не стесняйся. Ну и чё? Как я справился? Быстро? Зайцы, дайте пройти, вышо. Да. Привет, ведьмак. Ну, привет. Я смотрю, ты в презентабельном виде. Тут еще. Где? Ты поглазить сюда пришел? Нет, поговорить. Ха. Отвернись и подожди.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 Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело. <сёстка> М -м -м -м -м -м. Давай потом с ней поговорим. Давай Я ищу одну девушку. Какую? Я ищу цели. Ту самую Цири Нельзя, чтобы кто-нибудь об этом узнал, понимаешь? Цирилла здесь? Девушка, которая в свое время искали ложи чародеек, и практически каждый король на континенте оказалась в Велине? А я ничего об этом не знаю? Что она тут делает? Судя по всему, скрывается. Говорят, она поссорилась с какой-то ведьмой, но если ты ничего не знаешь, ты точно ее не видела? Нет.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 Быть может, теперь ты вообще не сможешь расплатиться за эти сведения. Сколько ехидства. Близость к природе должна была тебя очистить, успокоить. Ты знаешь, природа смердит. О, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цире. Расспрашивал о ней эльф. Не заеденный блохами Скайетаэль, а эльфский чародей. Обаяние Геральта заставит разговорить абсолютно любую чародейку. Что мог делать в Велине эльфский чародей? Я пыталась его расспросить обо всем. Ну да. Еще бы. Но ты же знаешь этих эльфов. Он спрашивал куда больше, чем отвечал. Как он назвался? Никак. И он был в маске. Весь такой таинственный, но...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 Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не отдал. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже хотела бы увидеться с целью. Ну погнали! Можем отправляться? Да, идем. Ты уже была здесь? Нет, я надеялась, что эльф вернется, как обещал, или появится эта его девушка В любом случае, я понятия не имею, что нас ждет Ну давай выясним Такое ощущение, что ничего хорошего, да? Ты что, говорю, что ли? Не кричи Я иду, я двигаюсь план! Давай, так вот, зажжем факелочки. Погоди, стоять Бояться сухофрукты. Это тоже И именно то, что я хотел найти, спасибо. О! А что я подобрал? Подожди, стой. Кейра, остановись, пожалуйста, подожди. Отвары строля. А, ну да. Это все. Эредин. Дикая охота. Что? Призрачные всадники? Это значит. Я думала, их не существует Ну, полюбуйся на несуществующие С ними навигатор Что? Ты можешь телепортировать нас на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт, быстрее Не уверена, что мне все это нравится Как будто я от этого в восторге так, тут только кроны. Ничего, в принципе, по луту тут нету. Прям такого важного. А ты не до. Да, ты не запомнишь. Интересно, где сейчас. Что-то да. Не получилось. Да твою же мать, ты попадешь сегодня или нет? Вы меня задолбали. Вы меня уже задолбали. Слепота на утопсов, я так понял, вообще не действует. Им по барабану просто. Геральт, съешь ты гребаную рыбу! Я три раза пытаюсь нажать на, это, на эту гребаную кнопку. Я три раза пытался нажать на кнопку, блин, Y. Он отказывался просто. Так, что у нас здесь? О, тут, да, кстати, сундук есть. Охотничьи штаны. Может теперь хоть по презентабельнее будем выглядеть. 14! Эм, а как это работает? Выглядишь, конечно, так просто, Ладно, пойдем. Фекаси. Мода на прекрасного цвета кафтана уже вышла. Только кабинезон головорезов. Так, ну мы вроде как добрались практически. Кстати, здесь в пещере, насколько я знаю, лута просто дохренище. Дохренище еще больше, так что я бы тут посторонно бы посматривал. Сейчас, погодите секунду, я думаю, вам ничего не видно, только мне. О, бля, ты что пугаешь меня, так скотина? Я тут сейчас чуть это. Так, давай, Геральт, мы не будем с тобой выпендриваться. Да отвали, блять, ну дай ты выбраться отсюда. Я не понимаю этой игры, почему меня так ебут <свят> Шелк, слушай, ты промедитировать можешь? Потому что, мне кажется, если ты этого не сделаешь, мы точно подохнем Так, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Ага Я выбрался, типа, это все, это весь лут, который там был? Ну, давай. А, ну, походу, да, походу, это было все, что было. Вообще. Походу, это было все, что было, вы поняли, да? Так, ну, я тут вообще ничего особо не вижу. Давайте hey. кейру и скачу. Так, ты... Ты надеюсь, ты там меня подождешь. Я... <смех> Геральт, то надо полутать сундуки. Нет, не падай. Красава. Так, что у нас тут? Два сундука. Изумруд. Тема. И факел поджог. Красава. Еще один, смотри, еще один. Ну тут хотя бы пространство для маневра есть. А почему у меня блок не работает? Ты не мне? Нет. Все. Спасибо. За объяснение. Так, тут статую можно как-то, по-моему, собрать, да? Сейчас надо понять, под каким углом тут надо встать, чтобы ее собрать. Эм. Или ее нельзя собрать Ну Геральт хорош Ладно, я понял Тут нифигашеньки нету Геральт Геральт Твою мать, господи <laughs> Это было сейчас страшно, кстати Опять креслом поскрипел Так, подожди Геральт Лила, о, лила, о. Ты боишься крыс? О, какая. Спасибо. Ты боишься крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Молчи. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? Что-то мешает телепортации. Не представляю, как они попали на ту сторону. Всадники телепортируются по-другому. Для этого у них есть специально обученные чародеи. Навигаторы. Да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай. Я рисковать больше не стану. Идем. Охота нас опережает, но мы еще можем их догнать. Ты что, совсем рехнулся? Нужно уходить немедленно! Если боишься, возвращайся, я пойду дальше. Не шантажируй меня. Ты действительно будешь за меня волноваться, если я пойду один? За тебя? Я за себя буду волноваться. Тогда идем со мной, только решай быстрее. Зачем я согласилась на эту дурацкую затею? Геральдовый психолог. Так, куда мне? Нет, мне не сюда, мне дальше. Побежали. Просто кошки у меня пока нет Стоп, или есть Нет, кошки у меня еще нет И сделать я ее О И сделать я ее тоже не могу Ну да Я, я тебя вижу Это он Это эльф два что это было, иллюзия? Нет. Морфопроекция. Какая проекция? Нечто вроде почтового ящика для чародеев. Куда надежнее обычного письма, которое может перехватить кто угодно. Сообщение определенно предназначалось Цири. Дочь Чайки, наследница Лары Дорен. Да, эльфы так называют Цири. А что насчет знака меча? Это какая-то загадка? Да, оно простенькое. Меч Цири носит имя Зираэль. пласточка. Простенькое? Кто кроме тебя может это знать? Может, этого эльфский чародей добивался? Он спрятал проход так, чтобы найти его смогла только Цири. Твоего появления он явно не предвидел. Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей и как-то подготовился. Будем надеяться, Дикую Охоту ждет пара неприятных сюрпризов. Ну хорошо, идем. Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим. Ну погнали. Похоже, это древняя эльская пристань. Должно быть так, они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Вот эту, кстати, стадую можно облутать. О, фига себе, минус девять, не фиговый. Есемир рассказывал, Больно? Пошел тренироваться на этих грибах. Ха -ха, скверная идея. И как? Ну как? Выжил. На молодых ведьмаках а, раны заживают быстро. Значит, а, да, вижу, все хорошо. А вы, кстати, заметили, да? То, что типа этот лисий строчок, как его Керри называется, сработал на факел. Так, есть что, что полезное? Нет, я просто не, не вижу. Вроде нет. Смотри, он очень похож на тот столб с проекцией. Нет, тут ничего нет. Ну ладно. Зиреэль, не форда соль эсэйр ээн. не форда соль эсэйр Сирой Это какой-то морской мост? Нет, так Цель назвала свою кобылу. Она и правда могла скакать как демон. Хорошее имя, Галочка. Так что, попробуем найти? Так, ну вы поняли. Очевидный путь не самый, не всегда лучший, но вы поняли, да, про что это? То есть, вот эту вот ласточку не надо трогать. Так корова лошадь а лошадь внизу по-моему кстати еще один комбинезончик нашел Кера ты с кем разговариваешь? все хорошо Но вперёд. Это было просто Когда за дело берется Геральт а, из Ривии понятно, что телепорта... Кажется, это Ласточка Молодец. Ужасно тихо Это плохо? Похоже на затишье перед бурей Не нравится мне это. О, масло. Отлично. <решел> Прыгай, дурак, беги оттуда. <с achieving> Мне всегда очень нравилось, как тебе чародейки эти типа, помогают в драке, но при этом урона им не наносят ни ка Я ради решил достать это. Мне нужно, чтобы ты ко мне спиной повернулся, можно? Спасибо. Да ни хрена себе! Да я же уклонился. Да ударь ты, Геральт, что такое? Почему у меня не реагирует? Он не реагирует на мои удары. Бывает, что это такое? Геральт, ты можешь ударить? У меня Геральт не хочет бить. Убери факел. Во, вот теперь сработало. Вы понимаете, да? Когда у вас в руке факел, вы не можете провести мощную атаку. Ну вот и все. Я знала, что мы справимся. Да? Могла бы предупредить. Не стоит пренебрегать моей интуицией, ведьмак. М да. Постоянно что-то новое для себя обнаруживаю. Ближе к сюжетным каким-то местам. Например, в твоем отношении у меня очень хорошие предчувствия. Во многих смыслах. А что ты сделаешь, когда наконец найдешь Цири? У тебя есть какой-нибудь план? Все зависит от нее. А ты представлял себе, как это будет? Что она скажет? Как она теперь выглядит? Нет. Прости, меня занесло. Я иногда забываю, Забываешь. Ну да. Так, тут куча всяких рецептов, куча всяких сундуков. Там телепорт. Надо активировать. Его У меня такое ощущение, что нас ждет вдохнули. О, ни хрена себе ты что, охренела, что ли? Вовремя. Вот это сейчас будет больно мне. Убери нафиг его! Тебе с ним нифига не получается. Да охренеть просто, что ты делаешь со мной? Кира, а ты будешь так стоять, да? Может, ты мне поможешь? Ха -ха -ха -ха, вы это видите. И что я должен здесь делать? У меня так-то проблемы. Ешь. А, я вино выпил? Балдеж <свят> Жить, пока жить У меня даже хавчик закончился, понимаете? Мне даже хавчик уже не поможет Падла Это самый покапотный батл вообще Ой, блин, это было, это было, кстати, очень жестко сейчас, реально. У меня закончилось... У меня закончилось просто все. У меня закончились эликсиры, еда. У меня все закончилось. Главное показать свою силу, насколько выселен, опасен. А еды у меня вообще нет? А, понятно. О, -о, О, вот это, кстати, лут хороший, достойный. Не зря я с ним дрался, стоял. Ладно, погнали. Уже класточки, куда нам там нужно, к телепорту. Не сюда стороне моста. Здесь и была дикая охота. Отлично. Значит, сейчас они далеко впереди. Пойдем. Это дело рук дикой охоты. Они уничтожили стражу-чародея. Значит, они сюда не в гости приходили. Ты сомневалась? А, я не знаю, что мне делать. Мне нужно восстановиться. Эликсиров у меня как-то маловато. А еды вообще не осталось. А, но ну, бутылка воды есть, но. И пять пива, отлично. Будем пивом, короче, восстанавливаться. Сейчас, сейчас, я секунд. Мне, надо... Мне надо восстановиться. Их заморозили, они ничего не успели. Спирт есть, все хорошо, у меня есть для пополнения запасов. Ну, хотя бы теперь эликсир есть. Таран! и исэ тавар дойне хамар Закрыть из которых он выходит Слишком далеко К ним сначала подойти надо Попробую вызвать Бурун и Крест Держись ближе Мне кажется, или немножко Тихо А, нет, нормально все Интересно, а что если я сделаю вот так? Нет, я не дурак почти не просто может от этого проще будет как-то закрыться там же Йердо на них тоже действует не Йердо не, не помог Кто-то еще? Я вас жду. Вы видели, сколько у мне хп снес? В моменте, как только я вышел просто за пределы. Это печально. Давайте, идите сюда. Да вы меня бесите, хватит. Они еще регенятся, вот смотрите на них. <свистит> да, все еще хуже. Блин, была бы двумиритовая бомба. Он мне почти full хвент снимает, как только я просто попадаю, это нечестно. А, да? Давай, Керя, совсем чуть-чуть осталось. Мы с тобой молодцы сегодня. Пивка выпить. Самое время. <смех> Расслабиться, отдохнуть, откиснуть. Давай, я готов. Ты чё? Он ее ударить пытался. Они же обычно только на меня агрятся, нет? Ты не умер, серьезно? Поближе, поближе, по одному по очереди, давайте. Тут у нас... А, ну спир тягает нормально. Что с тобой? Чепуха. Просто потратила слишком много силы. Если ты не сможешь идти... Не бросай меня здесь. Я этого ни за что не сделаю. Хотел бы я сказать, что тут можно сделать привал. Знаю. Знаю. Нужно идти, а ты молодец, опять пивка бахнем? Блокировали проход? Может, я попробую, предоставь это мне, пожалуйста. Как говорится, дамы вперед. Спасибо за помощь, очень кстати Все-таки хорошо, что я пошла с тобой Ты бы без меня не справился, а? Ну, признайся Один я бы в жизни здесь не прошел Так, подожди меня, пожалуйста, Кейра Мне нужно кое-что сделать Стырить грёбаный рунный камень и все? Вы серьезно? Это, это то, вот, зачем я сюда пришел? Здесь что у нас? Есть что-нибудь полезное, нет? Или я просто так сюда зашел опять? Конечно, конечно! Мне пофиг на них, пашу за троих, слышишь мой речитатив? Да ты падла, тварь! Сдохни! Туда его Ну, кстати, тут все очень довольно-таки годно. По броне плюс 6. Нормально. Нормально. Пивком отполируем, так сказать, эликсиры. Э -э не надо было антибиотики сиропом от кашля запивать. Кстати, вот Видите, пропадает эффект, да? А, нет, не пропадает. Он дольше, чем тебя. Это точно. Пока на молчаночке, ребята, я хочу запотеть. Не хочу, блин, тратить на этого гада эликсиры. Не паримся, не паримся А, ты еще отрегенился полностью, скотина Хира, а ты молодец, так-то. Да я же вернулся, ну что такое-то? Кейра, вали, вали его, вали его! Блин. Да, не заблочился. Да не на него. Не придется потратить. Блин, надо было дать Кейри его довалить. Ну, сколько мне еще ждать? Ой, чё, мощный удар мы заблокировать не можешь, падла. Кейра, твой выход, давай. Кейра. Нет, ничего, раз надо. Давай, вот теперь твой выход точно, давай. Красава, спасибо. Спасибо да. за помощь. Я боялась, что... Не надо за меня бояться. Давай, Похоже, это лаборатория нашего э. Давай посмотрим. Я, кстати, что-то для лошади подобрал. Шоры. Шоры, это тема. Что-нибудь еще полезное взял? О. Отлично. Мне доступен мой комбинезончик, который я скрафтил у этого чувака. А, подождите, мне ремонтных наборов. Есть один, но сколько? 61%. Фигово. Лучше, чем ничего, конечно. Так, а тут у нас что? Есть что-нибудь? А, я понял. Тут иллюзия, я пока сюда не пройду. Пока что, мне нужен глаз не колено, который мне, кстати, Кира и выдаст.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 По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют вместе. Интересно, зачем они разделились? Возможно, дикая охота шла по следу эльфа, и так было безопаснее для Цири. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топий. Кира, если ты что-то скрываешь. Но я же не говорила. Почему ты не сказала об этом раньше? Я же говорил, что Цири перешла дорогу какой-то ведьме. Я понятия не имела, что речь идет о них. И потом ты бы сразу бросился их искать. А нам сперва надо было убедиться, что Цири была здесь. Разве нет? Теперь я, разумеется, расскажу тебе все. Теперь, когда я провел тебя через пещеру... О, ты правда так плохо обо мне думаешь? Наверное, у тебя предубеждение против чародеек. С чего бы это? Не без причины, между прочим. Так, поскривим стулом, да. Давай. Ты знаешь этих ведьм? Никогда их не видела, но читала о них. В старинной рукописи я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховой топе. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают. Именно они остановили мор в Велине.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 Почитай. Я... Я правда верю, что ты найдешь Цири. Ладно, тогда давай для начала поищем выход. Хорошая мысль. Так, ну давай. А, нам тут а, выдала Кейра книгу Хозяйки Леса. Надо ее сразу прочитать, чтобы потом этим заниматься, не искать ее. Блять, она не может просто высветиться. Ладно, давай так почитаем. Так, что у нас тут есть? Таинственный чародей-травник. Угу, двемеритовая руда, это тема, комбинезон. Что это? Зелье, которое я ему дала. Похоже, оно ему пригодилось, он его выпил. Так, малый рунный камень. После белого хлада. Понятно, ничего прям... Ультраполезного тут не написано Что дальше? Легенда Медведя. Должно быть, он сам сжег эти записки А хоть и на них насрать Значит, он знал, что и вы ищут Так, ну тут, в принципе, вроде все Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет Что с этой стеной? Это иллюзия, я тоже почувствовала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 Посмотрим, куда ведет проход. Посмотрим, но сначала туда схожу, помните, у нас там иллюзия была. Там, помо... ну, там ну, наверное, если она скрыта за иллюзией, там, наверное, какой-то лут лежит хороший. Давай посмотрим. Здесь пригодится глазник. Так, ну давай поглядим, может что. Че... Угу. А тут что разветвление какое-то есть на... А, ну смотри, тут реально тут налево можно и направо. Ой, направо, прям, а тут... а, тут прям ничего нет, тут только один, сун... два сундука Ну слушай, неплохо, неплохо, давай дальше посмотрим, там направо еще можно Вот пожалуйста, только не говори мне, что сейчас здесь будет какая-то падла по типу Гаргули или Туманника, что-то не надоело уже Любопытно Сука, я знал Вот знаешь, как только ты нашел хороший меч, обязательно. Какая-то скотина должна вылезти сзади. Умри. себя Так, тут хороший меч лежит. Я надеюсь, он, типа, лучше моего, потому что мне его сменить. Плюс 13. Слушай, но ну он хороший, да. Он, он силен. Он еще и с тремя модификациями, отравление Горение, отравление, выбить из равновесия, ошеломление есть у меня? Да, вот оглушение есть, тем более 8 штук, давай его возьмем Все, нормально, погнали Нет, стоять, я... стоять, Геральт, я мотоген не взял Ну, конечно, не факт, что он тут есть А, нет, ее есть, смотри-ка Зубы туманника, кстати, нужны для какого-то эликсира, так что если вы их найдете, вы их там это... Если вы убьете туманника, обязательно, обязательно лутайте. Да вообще, в принципе, лучше всех лутайте, много там много полезного лута, который вам стопроцентно пригодится. Прям в любом случае. Ладно, давай, Ера, пойдем.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 Отлично, тогда пойдем Велоплан. Так, а нам куда? Нам сюда? Здесь Нет? Точно да, нам сюда и, похоже, Давай Здесь посмотрим Покажи. Ты можешь перевести надпись? Я понял, едва ли треть и Выходит бессмыслица Надо подумать Никогда не была сильна в высоком стиле Старшей речи а -а -а.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 Ага. Первый не шел с края, второй, что, спе... что шел рядом с первым, играл печальную песень. Третий шел рядом со своим... Четвертый не шел рядом с первым. Четвертый не шел рядом с первым, но играл, и ну, исполнял музыку, а второй. Первый не шел с края, второй, что со... шел рядом с первым, играл печальную песень. А, слушай, а может Понятно Обосрался Первый не шел с краю Так, стоп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 Третий шел рядом со своим верным светом. и неплохо горит. Я понял, все, походу Значит, вот так вот да. Четвертый не шел рядом с первым. Да, все, я понял. Я что-то думал, не шел с краю, я затупил что? очень жестко. Спасибо. Это могила, как думаешь? Жаль, что надписи нет. Знак чайки.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 Ага! И что она делает? Надеюсь, я смогу его включить. Ну что, пойдем отсюда. <сёк> Но ты не ответила на вопрос. Так, а здесь что? Записки знающего. Ладно, побежали. На выход. И закончим с вами на этом сегодня. Уже сейчас 20 почти. Ну вот, отлично, опять мы застряли в лестнице здесь пригодится глаз не ходит. иллюзия наконец-то но дело того стоило правда ты все-таки узнал что-то о цире что-то важное ты собираешься на кривоуховой топе потом обязательно мне все расскажи.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 Я буду ждать. Будь здоров, Кира. Ну, слушайте, неплохо мы с вами в этой серии прошли дикое сердце и полностью Квест с Кира охота на ведьму, то есть получается, ну на ощупь, ну вы поняли, короче. У меня сейчас нужен э, остался квест хозяйки леса, который связан напрямую с ведьмами. И кровавый барон. Сначала мы с вами выполним хозяйки леса. Ну, а потом пойдем по барону. По поводу заданий. Приглашение от Кейремец. Я тут кашляю, как псих. А, приглашение от Кейра Мец Это у нас а, связанный квест с а... Коломницей Выполним в следующей серии Я, наверное, думаю, что мы в следующую серию за... Вообще посвятим Кейра Мец Заслужила за сегодняшний день Вот Да, следующая серия тогда будет у нас с вами Про Кейру полностью Потом а, посмотрим уже, почему будем делать Может пойдем по доп-квестам Хотя, скорее всего, мы с вами сначала выполним сюжет, потом уже будем доп-квесты делать. Ладно. Спасибо всем, кто посмотрел, ребята. Оставайтесь с нами, дальше круче. На этом я с вами попрощаюсь До следующей серии. Всем пока-пока.